Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я Вичезар. И сегодня мы поговорим о книге, которую мы выпустили, вторую книгу «Современный домострой или «Правила быта». И представляем эту книгу на вашему вниманию. Еще раз хочу напомнить, что правила быта, они основаны на тех правилах, которые были приняты нашими предками, по которым они жили. Жили, как строили дома, как строили отношения между собой, как обустраивали вообще быт, какие цели и задачи ставили перед собой. И вот все это в правилах быта, это основа нашего здоровья. Данную книгу составили Вичезар и Ророк под редакцией Преславы. Авторами пройден большой путь. 30-летний, который основан на ведической концепции здоровья. И вы по ссылке можете посмотреть те уроки, которые мы выложили на нашем канале. Современный домострой, он начинается с чего? С новоселья, естественно. Как вы заселяетесь в дом. Но перед этим вы же выбираете место жительства, выбираете материалы, из которых вы будете строить. Выбираете конфигурацию дома или архитектуру, размещение комнат, где вы будете жить, где будете питаться и так далее. И вот обо всем об этом в этой книге написано, как правильно с энергетической точки зрения, для того, чтобы вы в доме отдыхали, набирали сил, восстанавливались быстро и были радостны, создавали гармонию вокруг себя. И дом ваш был вашей крепостью в духовном, энергетическом и физическом плане. Кухне большое внимание уделяется, потому как это одно из главных действий, которые мы в доме производим. Ну, то есть мы живем в доме, готовим себе. Как надо готовить? Как себя нужно вести за столом? Всегда учу детей, внуков. Приходят, локти на стол стоят. Я говорю, уберите локти со стола, потому что... За столом нельзя локти на стол ставить. Как офицеров в царской России учили а, вести себя за столом. Вот так книжечки ставили под вот мышечки. И вот так они должны были кушать сидеть. А наши детки сегодня сидят каким образом за столом? Вот лягут на него, я говорю, стол Божий престол. На нем спать нельзя. И на нем вообще ничего нельзя делать, кроме того, как вкушать еду. И можно говорить о чем-то о хорошей еде, о чем-то приятном, чтобы эта информация накладывалась на то, что вы принимаете внутрь. К этому прикладываются нравственные правила, по которым вы должны знать и нравственные правила. Иконы основаны вернее лежат в основе вот этой книжечки. И если вы будете изучать иконы, по ссылочке вы можете посмотреть, где их приобрести. Вы можете как настольную книгу использовать данное здание для того, чтобы иногда посмотреть, а что у вас не так, вдруг у вас что-то случилось, вам не понравилась еда, например, или вы плохо спите, значит, вы вашу кроватку расположили на сетке, которая геомагнитная, влияет на ваше здоровье. И вот чтобы убрать э, бессонницу, вам нужно кроватку передвинуть. Домострой – это как раз те правила, по которым вы гармонично будете создавать пространство любви, нежности, ласки, доброты внутри своего дома и, естественно, вокруг себя. И вот обо всем об этом и о многом другом мы будем рассказывать в следующих выпусках наших. С вами был Дичезара Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Всего хорошего, до новых встреч!